В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялось заседание телевизионного дискуссионного клуба на тему «Как не сеть за репост». В рамках дискуссии были обсуждены статьи об оскорблении чувств верующих, о призыве к экстремистской деятельности и возбуждении ненависти либо вражды, в особенности их применения по различным нарушениям в интернете. Качество написанных и действующих сегодня законов оно оставляет желать лучшего. Насколько все размыто, Настолько все непонятно. Надо по-другому сегодня формировать а, и законы, и формулировки. Большое внимание было уделено статье 282 -й. «Возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства». Для возбуждения вражды нужно, чтобы было противопоставление, в которых одни хорошие, а другие плохие. Если это противопоставление есть, любой лингвист вам скажет, вам скажет что здесь есть возбуждение вражды. Также был обсужден законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете, внесенные в Государственную Думу. Что касается развития нашего уголовного законодательства, поскольку речь идет о том, куда идет в целом уголовное законодательство, в отношении, в частности, этой статьи и в отношении практики применения, то сейчас, как мы видим по проекту, если он будет принят до конца, и как мы видим по тем изменениям, то мы идем в сторону гуманизации на данном этапе. Артем, Тупичкин, Виолетта, Басова,